Слава Богу, пусть Дух Святой в Личности материализованного Слова, которое есть Иисус, придет и откроет ваше понимание всех вас для того, чтобы каждый из нас имел это понимание, чтобы вы думали, размышляли и анализировали в соответствии с волей Божьей, и тогда, без сомнения, ваша жизнь, она будет счастлива, счастлива здесь, на земле. Посмотрите, что Бог говорит в Слове Божьем. Вы найдете это в книге Притч, в 4 главе, Бог, Бог-Отец, Отец Дает совет сыну, говоря «сын мой», «сын мой» или «моя дочь», неважно. Словам моим внимай. Внимай. Что значит? Будь внимателен к моему слову. Думай о них. Размышляй о них. Пей это слово, потому что слово Божие, это слово Божие, оно не исчезнет, это слово не закончится, оно существует в течение всей вечности и будет существовать вечно. Иисус сказал от слов своих, осудишься от слов своих, оправдаешься, зависит от слова тогда мы должны быть внимательны к тому, что говорим, потому что слова вечные. Даже если это глупости, но они записываются. Божий мужчина однажды просил и говорил, «Господь, возложи ангела на мои уста, чтобы я не говорил то, что не нужно». Потому что тот, кто хранит свой... Язык мудрый. Тогда представьте Слово Божие. Представьте, насколько важно, насколько это прекрасно, насколько это величие Слово Божие. Отец, Бог, Отец говорит, Сын мой, слова моим внимай, будь внимателен. И кричам моим приклони ухо твое. То есть к моим мыслям, к моему слову, преклони это ухо, послушай тому, что я тебе говорю. Да не отходят они от глаз твоих. То есть не оставляй. Твои глаза далеко от слова, и вам нужно быть тем, кто всегда смотрит на свои цели, не, но не оставляя Слово Божие для того, чтобы ты мог знать, что нужно и что не нужно делать, чтобы ты ходил в праведности, в истине чтобы вы жили в соответствии со Словом Божьим, в непорочности, чтобы вы были тем человеком справедливым в Божьих глазах. Тогда будьте внимательны, мои друзья. Слово Божие – это наибольшее сокровище человека, которое вы можете иметь в ваших руках, потому что от него исходит жизнь. Библия говорит, «Да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри, в глубине сердца Твоего, в глубине своей души, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие». Для всего тела Твоего. Тогда видите, Слово Божие исцеляет. Исцеляет душу, которая самая тяжелая, тем более тело. Слово Божие – это такое здоровье для физического тела. Тогда смотрите, друзья. Давайте на практике более говорить о Слове Божьем. Когда человек страдает, когда он в отчаянии, что он делает? Когда человек знает Слово Божие, он берет, например, там, открывает Псалом 90 и читает «Живущий под кровом Всевышнего, под кровом всемогущего покоится». Человек начинает читать этот Псалом 90 и он чувствует себя, моментально, моментально чувствует себя лучше, легче. Почему? Потому что Дух Слова Божьего, это не только Псалом 90, я говорю, все Писание, вся Святая Библия, когда ты читаешь ее, внимание, внимание даешь, когда ты желаешь, когда жажда у тебя есть, взять Дух этого Слова, тогда вы пожинаете, берете этот Дух, этот Дух приходит к вам, и вы чувствуете себя хорошо. Я не говорю, что вы получаете крещение. Возможно, да, возможно. Слово Божие – это Слово, которое приносит жизнь тем, кто слушает и послушан. Тогда, друзья, Какая бы ни была у вас проблема, какая бы ни была у вас ситуация, если она в душе, Слово Божие – ответ. Если твоя проблема физическая, в Слове Божьем есть ответ. Если твоя проблема в отношениях, Проблема финансовая, может быть, там, в бизнесе. Или сомнение, страх какой-то. Может быть, какая-то печаль, головная боль какая-то. Какая бы ни была проблема, Слово Божие приносит дух тем, кто читает. Дух жизни приносит здоровье физическое и здоровье эмоциональное, духовное. Естественно, естественно, что когда ты читаешь и чувствуешь лучше себя, а, люди думают так, сейчас лучше, и ты оставляешь Библию, как лекарство, знаешь, ты взял, выпил, головная боль ушла, и все, ты забываешь. Люди так поступают, они оставляют то, что самое драгоценное, для того, чтобы искать что-то ничего не значащее. И естественно, потом они опять страдают. И тогда возвращаются к слову. И чтобы опять стабильнее себя чувствовать. Но, мои друзья, пожалуйста. Текст, который мы читаем, он ясно говорит. «Сын мой». Это как отношение отца и сына. Например, твой ребенок рождается, и мы, родители, мы готовим подарки, и покупаем одежду, все то, что ребенок любит. Но самое главное – это наше воспитание, воспитание по отношению к детям. Не делай это, не, не, не дружи с этими нехорошими людьми, они несправедливы. Не связывайся с теми, кто пьют или там наркотики используют. Отец или родители обычно желают лучшего для своих детей. Это то, что Бог показывает здесь, говоря «Сын мой». Может быть, Он сейчас с тобой говорит, мой друг который плачет в отчаянии, ищет что-то, какой-то ответ. Бог говорит с вами, моя дочь. Он говорит с нежностью. Будь внимателен к моему слову. Послушай. Преклони ухо твое не допуская, чтобы Мое Слово было далеко от Тебя, и чтобы Твои глаза, не были далеко. Не отходит они от глаз Твоих. Храни, храни их внутри сердца Твоего, в глубине души. Слово любви и слово жизни. Потому что они, Слова Божьи, Жизнь для того, кто нашел их, и здравие, здоровье для всего тела твоего. Именно так, друзья. Например, вам нравится слушать передачи, которые я записываю постоянно, да? И если я чуть-чуть опаздываю, люди уже волнуются, а где епископ? Я знаю. Я знаю этот голод, эту жажду, когда вы ищете ответ, ищете Бога, ищете Духа Святого. Есть люди, которые всегда с желанием ищут. Но то, что я делаю для вас, это служение, то, что я записываю, мы знаем нужды людей, потому что... У нас тоже есть свои нужды, у меня тоже есть нужды. И когда я читаю Слово Божье, размышляю, когда я это Слово вам передаю, тогда я также пью, я также это Слово беру и наполняюсь. И поэтому у меня есть это желание давать, потому что чем больше я даю, тем больше я получаю. Потому что это Слово Божие. Иисус сказал, тот, кто будет пить эту воду, которую я даю ему, что это за вода? Это Слово. Это вода – это Дух Святой, это символ Духа Святого. И Дух Святой – это всегда символ воды. Тот, кто будет пить воду, эту воду, которая сделается в нем, или в ней источником, который будет течь в течение жизни вечной, Слово Божие, Слово. Вы знаете, все было построено Словом. Если вы откроете Библию, в начале, написано, что Бог Словом создал все. Земля была безвидна и пуста, и Бог сказал, да будет свет, и появился свет. Мы можем открыть Евангелие от Иоанна, и там тоже написано, что слово, оно было Бога, и слово было Бог. Вначале было слово написано. Бог есть дух. Это не плоть, это не материя. Бог есть дух, Бог есть слово. Дух не умирает. Слово не умирает. Не умирает. Оно постоянно, постоянно, вечно. И я знаю, это слово, оно не умирает, оно постоянно умирает прославляет Бога, оно хранится, молитвы, поклонения, которые мы Богу возносим, хранятся там в золотых чашах на небесах. А слова негативные, адские, они тоже где-то записаны. Для того, чтобы там, не знаю, в аду что-то сжигать. Тогда, мои друзья, когда вы внимательны к Слову Божьему, вы получаете от этого слова. Только чтобы вы лучше могли понимать, когда человек имеет разрушенные отношения из-за слова. Почему семья в порядке, например? Люди, они говорят друг другу хорошие слова. «Я люблю тебя», «Ты красивая», «Ты такая замечательная». Тогда эти слова не помогают человеку быть в порядке, даже если у него какие-то проблемы, тогда слова, которые моментально разрушают, есть такие слова, отношения, если ты будешь говорить что-то, что противоречит Слову Божьему, ты будешь разрушать твои отношения. Ты можешь разрушить отношения. Тогда поэтому мы всегда делаем это служение, каждую неделю. Служение, где мы помогаем людям через терапию любви, через слова любви. Бог есть любовь, Бог есть Слово, и Бог есть любовь. Тогда слово любви приходит, оно с Божьего престола идет для того, чтобы наполнить души тех, кто желает решить свои личные проблемы. И я верю в это, я знаю, что это одна из наибольших проблем человечества – личная жизнь. Например, с момента, когда я познал моего Господа Иисуса Христа в моей жизни когда Он дал мне соединение с Его Духом, когда Он сошел, Он дал мне Себя, я вошел в Божие Царство. Но после этого я искал для, для себя человека с таким же Духом, как и я, с такими же мыслями, как и у меня. Я искал кого-то, кто имел ту же самую цель, те же мечты. И это было для меня важно, чтобы я передавал людям то, что внутри меня. И я нашел Эстер для себя. Тогда на тропи любви вы учитесь любить человека, правильного человека, который будет для тебя действительно подходящим. Терапия любви... Это не еще одно служение. Это для тех людей, которые любят и которые хотят быть любимыми. Те, кто имеют проблему в отношениях. И те люди, которые хотят готовить свое будущее, готовить вот этот постоянный союз, это семья, которая будет одна и на всю жизнь. Жизнь с другим человеком. Вместе и до конца, потому что мы нуждаемся в ком-то, каждый человек нуждается в ком-то, тогда завет, семья, партнерство настоящее, соединение двух людей приносит счастье только тогда, когда у них одно слово, одни мечты, одни цели. И это происходит со Словом Божьим, когда это Слово попадает в добрую землю и рождает жизнь. Понимаете, давайте еще раз мы прочитаем четвертую главу притч. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих».